Что, пойдем посмотрю, что у вас тут происходит. Пацаны, чай первый, ну ка. Оп. Вот все, у Да, давайте чуть комнаты покажем, что у вас тут трепался вообще. Лагает, чуть-чуть. смотрите тут как все. Полы, пацаны, кто полы делал? Не, не, не, стой, не к нам, бля, насрать. А, ладно. Бла, сможешь показать? Показать. Это сможешь показать обзор на свою комнату, пацанам сделать? комнату битва, у меня вообще вообще нихуя нет. Ну пацаны, ну что вы у вас что вы? Просто давай души сделай. Сейчас все будет. Давай, Лев, показывай. Заходим. Так, видим комнату битмейкера. Да. Еще раз, напомни, с кем, какими ты исполнителями работал ты. Гуччи мейн. Гуччи мейн первый. Money Back Йo. Money Back. Так, ладно. Готи? Да, М -м, мы в главной комнате. <ролоса> У меня немножко потом потом заедает. Гандону. Сейчас я повернусь. О! А вот тут уже движок, видите, уже идет, совсем другая работа. Я не знаю, они постоянно только музыку, постоянно слушают. Тут надо что поэтах. Помните, короче, тут вообще музыка постоянно играет. А, вы уже чтобы нас примерно... Ой, вот это... Это... Пацаны, я такой темой вообще не занимался, что там стояло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пацаны, вы... можете... Да бон похуй, Это надо убрать. Такая не нужна. Данил Геренов, привет. Бля, посмотри, мне иногда подлагают, все, ничего вы не видели. А, типа, ты у меня хочешь с фоткой с ним? не не ну типа, потому что, стрим, ебать вдвоем, селфи. А, с ну с пойдем запишем там. <с так, <с давай. А что надо сказать, типа, я, я приеду из Лагор? Это я, это я Ферамир Это я, Феромир. Это я Феромир. Это да. Ферамир, давай снимай Миша, Ой, да. А, да. Ты, а, ты сторию хочешь да, делать? Да. Или что? Да. Да. Просто, да. Да. Ну просто вдвоем да. а Селфи, ебать а, да, да. да. ну, а, ну, да. а, селфи? Да, да, ну для стори А как ну, не поставить да. Ну переверни да. камеру А, вот так? Да. Давай Все, что я хотел сделать Все? А я не понял Давай только вместе, плечай один на камеру, нахуй, как ебать <свист> ну а почему? Расскажешь просто про Gucci Mane. Или вот расскажи, э, знаешь, про нигеров, которые хотят за бабки продать все, вот расскажи В смысле? За бабки продать? Ну я не знаю, но что-то такое типа интересное на, в плане на, твоей битмейстерской работы, что у тебя было? Типа наебать на бабки Наебать, за наебать и... Пиздят биты Пиздят? Пиздят, пиздят биты, угу. Это самое ну рассказывай, что это такое, братан? Давай, да у тебя что он понимаешь. сидит, все э, сами вот такими стесняются, сидит. Давай уже, не бойся. Как мне рассказывал, так и тут реально. Они только все это оценят. Сидит, бля, не я пацаны, гад, бля. Давай, давай. Я просто один не хочу, я люблю больше, когда много людей. Ну давай еще кого-нибудь зовем. Давайте, очень тревью. Бля, бля, Погнали. Во, во, во, во, во. Салют. Салют. Салют. Салют. Можешь рассказать какие-нибудь истории Салют. вот в плане когда ты работал в музыке. Видите, пацаны. Салют. Вот это Салют. тоже заряд имеет. <свят> <свят> Он сидит, стесняется. Я думаю, у него такие котлы не может рассказать. Правда? Что-нибудь самое такое смешное, что у тебя происходило? <свят> Сход, блять, такого помнишь? Сходу? Ситуация с Дольфом. А, ну за рассказывай, блядь твою же историю. Ситуация, как меня обвинили в убийстве Янгдольфа. То, что тебя обвинили, то, что кого-то убил? Померли. Да, да, да. Ну, Его убили? Ну да, да, да. да, да, да. Там ага. Короче, ноябрь 21 -го года, когда убили Янгдольфа. Да? Рассказываю ситуацию. Его убийца стрейдром. Предположительно, убийца. Я с ним очень много работал на тот момент. Мы записывали треки, блять, укладывали клипы, вся хуйня. Uh -huh. Потом, когда его посадили в тюрьму до расследования, типа, до суда, я, как его главный продюсер, оказался, блядь, в миксе, и на меня спустили всех собак, сказали, что я замешан в этой всей хуйне, и, блядь, присылали мне угрозы смерти, которые у меня до сих пор на телефоне есть. А, Теперь тебе в direct, хуй... да, писали, и, короче? Короче, объясняю ситуацию. У меня просто клип остался э, с этим челом, угу. и челы, когда э, начали искать типа что-то информацию об этом челе, от Лейдропера. Они наткнулись на меня и начали писать все мне. А, понял. В итоге, бля, типа, На тот момент было... А, мы приехали с концерта Бэби Тейпа. И я на следующее утро просыпаюсь, блядь, знаменитый. У меня 300 подписчиков, ебать припалось. А да. да? И в директ, дай сюда. А, и мне начинают челы писать в директ. Я сначала никуда не понял, типа что к чему. Угу. Но потом, а, блядь, все стало на свои места. Челы просто сказали, что я... Ну, фейк короче, yeah, самец... пустили, да. Абсолютно, и, и, да. да типа, там <смех> <на> плане... <смех> там кто-то сделал пост на фейсбуке и начали выебываться на меня. Да, а да, вот да. я хотел еще спросить такой интересный вопрос. Кто-то из вас работал с таким рейд который еще сейчас убили или он умер? Да, да, хуя, да. Работал? Вот с например? У меня дохуя типа underground типов, с которыми я работал, которых убивали. Да еще чуваков, которые понял, типа у них по 10-30 тысяч подписчиков было от силы. И... И их убивают, себя, да? И, их, их все равно убивают, они что же тоже, да. типа, ну, типа там, на улице? Знаешь, ситуация как, да, такая, блять. Так, Чел так, дропнул да. трек, забит не заплатил. Я жду, пока его, пока он заплатит. И пока я жду, пока он заплатит, его убивают. Это обычно так. <свист> Да, вот это я понимаю, у них там рэп идет, Но блядь. Это Вы живели, умри. Так реально много было. И человек, причем реально. причем вот этот трекер, блять, который стричь дроп, который Янгдольфа, ебать, убил. Ага. потом перед тем, как сесть в тюрьму, выпустил клип на наш биток. И получается его посадили. И мы у него все роялти с клипом нахуй отжали. Да ну. Да. А вообще хуя куча истории, наверное, у всех, как короче. Райпер какой-то говорит, что типа Заюзал пит, блядь. это... <социт> <Блядь>, а? Да <социт> у меня эта тема заебала. <социт> <социт> <социт> Короче, какой-то райпер говорит себе, что Заюзал пит, вся хуйня, и говорит, что бабки задерживаются, чуть больше заплачу. Проходит день, два, неделя, дохуя, он все говорит, что у него проблемы, он не может заплатить за хату или еще что-то. Ты включаешь трек... Там у него, блядь, денег нахуй, и раз на, раз и раз на раз хату, раз. и на две, и на три, блядь. Вот это прям вообще классно. Бля, Бля может другой свет включим? Чё-то, по-моему, слишком ярко, нет? У меня один раз был, короче, США один рэпер блядь. Мне, короче, написал, что он мне не сможет заплатить 100 долларов за бит, потому что у него сейчас нет денег. И через 5 минут дропнул в столку, короче, фотку, где он, ебать, вот так конкретно... Да-да-да-да-да. Вот так по да, на эстриме? Первый сюда, бит. Сюда, сюда. ставь Сюда. Сюда. сюда. сюда. сюда. сюда. сюда. сюда. сюда. Да не, это звук будет мешать. Я вот так да, встану. Ну давай, давай. Ну, Давай-ка придумаем вот сюда какую-нибудь подставку Ну что-то какой-то, пацаны тоже в чат ну, пишите, нравится, ну, не нравится. нравится. Ну, ну что-то ну, такое. -то -то... Ну что-то да какое-то. Ну, как, как будто север в Майнкрафте. Так, полетел. Опа! Привет, Дирита вот название включается то что это будет интересно Слабые соединения. лагает наверное Wi-Fi надо подкрутить все таки интернет такой Центр Ти, Не, ну это Центр Си, я дрилл <свят> не будем, будем честными, блядь. <свят> мы, мы пытались аккуратно говорить. <свят> <свят> Говорите, как и есть. Понял. Два из десяти в чате тоже пишут. <свят> это смешарики. Смешарики. Не, стой, подожди, давай. Это хайпер-поп, да? Да. <свят> <свят> <свят> так, хайпер-попперы <свят> тут, пацаны? Расскажите, как в гетто живется. И коппер поп всем нравится. Вот вы, попались мы все. Вы в чате попались. Это хера типа такое. А нет, это коппер поп. Гера инвантер. Дуду дуду Да не особо переживаю нормально? ману. Постепенно... Нормально. Скивай, скивай, скивай. Бля, а, вот это ты гад нахуй, <смех> <смех> это ты гад. Я убил. Упил. Упил? передай салют Ярик Олджи Бинс. Все салют Ярик Олджи. Ярик Олджи. Ярик Олджи. Ярик Ярик Олджи. Ярик Ярик Ну да это такое типа. Фараон. Да, это такой, такой флаг типа. фараон, Это такой, да, да, да, да, да, да, Да, да. Давай, слышишь, блядь, оцениваем их, откладываем самые лучшие будем выбирать победителя. Отложи этот, этот да, это, да, это да. охуенно. Да, да это я, вообще гуд. Лучшие биты записали потом. Такое прикольно, да. <связь> Но <связь> это биты, <связь> там <связь> пацаны скидывают, <связь> чё? <Ча? связь> Они <связь> просто оценивают. Вон даже кутов есть. <связь> а, это масло? О, масло. Это вас Прикол какой-то я А это ваш знакомый, типа? Да, да, да.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 Yeah, бизнеса, и и ну да, а че? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ну да прикольно, да, кстати? Вот вообще прям видно, да, разница на самом деле бикмейкеров, когда там скидывает. Это вообще охуенно. Ну записывается сейчас, может, сейчас. 30-20 секунд что еще там. Буду записывать. А, дальше, дальше. Что пытаться? Что больше? Опа! А я вас поймал. Блять, вот сейчас я вас не поймал. Все. Долбоец надо. Да, Sorry? Sorry. Sorry. Sorry? Слушай, идут, короче, колобка на расстрел. И говорят, твое последнее слово. И колобок говорит, только в голову он стреляет. Что, не смешно? Ну по 10 банны, шкале, сколько так? Ну сколько по 10 бан? Так, 6. 6? Ну расскажи тогда на 10 какой-нибудь. Сейчас я знаю, человека. Сереж, в любом зале просто Бррр А мы вот так сделаем еще чат, поставим куда-нибудь, чтобы читать было удобно Давайте Не, ну чат, если много читать, то <тачка> это хуйня Ну, well, типа, не особо будет <паллель> интересно, надо просто тоже делать движуху, которую ты хочешь <уществую> делать <ты corp -sc Town> Спрашивай, зачем ты постригся? <паллель> да потому что заебался я волосы мыть, блять, по полчаса А где стригся? Я? В Барбершоп, барбершопе. В барбершопе? Сколько отдал за свой прическу? 50 ларьев 50 ларьев, ну и что? 1500, ну, 1300 300. пойдет. А ну, че, вообще, долго шел это на этот? На какой, что, подстричься? Ну да. Как У меня вообще плохо было, реально. Я, че, зашел, отъебнул и все, меня заебало. А че это? Так я вот сейчас, <звы> на такие вопросы не отвечаю на. Но... Знаешь почему? Ты знаешь почему, а, знаешь, почему? А армяне не летают в космос? шашлык в тюрьме не помещается. Я спрашиваю, ты типа такую речлуку похож? Я из пистолета, нахуй, из пистолета, я из пистолета. Ни хрена себе ты. Сколько таких стоят? Бля, Ну, 50 ларо. Не, ну честно скажу. Я не помню уже, если честно. Ну, скажу, ну ска. Пикасат. Че? Не-не. Я татарин, ебать. Всем, кто из Казани, салют. Это внутри штука. Это обид. Пистолета. И набережные Челны тоже ебать. Задаю тебе вопрос, какой у тебя любимый рецепт, рецепт маринада для шашлыка? Маринад а, соевым соусом. Соевым соусом. Да. Соус. А у тебя? А у тебя? У меня с луком. С луком? Реально? Да. Бля, ну блядь, просто лук что ли нахуй? Ну Это просто лук. Да. Это же просто мясо с луком получается. Ну с луком. Типа, Вова зовут. у меня нет с Меня Булат зовут, ебать, я татарин, нахуй. Не обзывайте. Мы пацаны с Худрич Лукой сейчас. Я, кстати, ты знал, что я охранником Сикс Найна работаю, который сосед у нас. Да? Да. А сколько тебе платят? 50 тысяч долларов. В день. Пацаны, по поводу хуй ну не знаю, он просто мой сосед. Типа, я вивил, стримил, красавчик, что стримит. Ну, что то на проекте он, по-моему, все равно другому играет. Заебись. Музыка как есть. Пацаны, задавайте вопросы. И они Вова, блядь, заебали. Вова там сидит, нахуй. Оцениваем биты, блядь. Оцениваем, вот сидим. Телеграм-канал YPM Camp, ебать. Там пост есть. Туда кидайте биты, блядь, в комментарии. Там оценивают биты. Ангель Стефан пишет, го-хапку. Ангель Стефан, привет. за, А чё, какой прикол, то, что сосед всех знает? Мама позвонила. Мама позвонила. Мама позвонила на какую Bro. Чё смешно, нормально, нормально, а Chosen One не в UPM, не в YPM точнее И а, да. Джеки Чан, а, я, Джеки. я Джеки Чан, они уже пошли роли. А, Джеки Джеки. Уже пошли роли. А, One в YPM? Нет, Прошу. Нет, нет, я уже сказал, то, что нет Ты не в IMB? Они что там чё-то Ты бы хотел поработать Рис с я с Янг трэпой? Ну да. У меня есть с ним трэп. Че, куда по хапочке, а он не вышел, я, но он не в ТГ его отправлял, чисто демочку. Че врубить Я не казах, ребят. Чё Кто он, писал, что думаешь, я сейчас? казах, я не казах. Он кореец. Ты из Кореи? Я нет. Из Нитииз. А, у него там корейцы тоже есть. Собак любим. Я собаку раньше. Нет, никогда не ел. Ну и правильно, я не могу. Ну не могу, короче, позвук. А ты люди ели собаку? А ты ел собаку куда-нибудь? Я-нет, нет. Я тоже не ел. Ты <СТУ> ел собачий жир тоже? Да? Я болел. Жир. Да, болел. Ебать, нихуя себе. <с Car> Но он полезно вроде-то. А в собачью шерсть обматывался? А ты? Давай, пойдем на балкон, обзор на вид велись. Пойдем, пойдем. Привет, ребят, это Орел и Решка, сегодня мы в э, городе э, Белиссия, мы заходим в балкон, Про... проходите, гости. <свят> ну тут на самом деле обзор, мне кажется, он Давай, был. располагаемся. Хуёво видно, но... <свят> да, на самом деле. <свят> тут сними, только... блядь, пейзаж. А, ребят, еще что тут работает, настоящий, это у нас Сигнайн к нам заходил, короче, <свят> углял у нас просил и розжига. Ну, сними. Короче, прикиньте, сейчас сидели сегодня перед стримом. Тук-тук, в дверь кто-то стучит, секс прикиньте, так вы сразу вы узнали. Говорит, уголь и типа розжиг. Ну, мы, короче, ну, поделились с пацаном, потому что, видно, тоже шашлычок захотел пожарить. Погода, сегодня вами была хорошая. Мы сейчас тоже уже хорошие стали. Веселые мы тоже стали. Так что давайте, там, делать надо 200 тысяч лайков, как Паку! уже. Скидал вы не курсу, здесь, блядь, обзор на, обзор на да, да, уже холодно, да. мне кажется 9, а, Орел и Решка заканчивает свою ведущие, тут потому что, да, конечно, очень все это красиво, живописно все это выглядит но, дамы и господа, все-таки холода дают о себе знать видите, это не то, что я дую костями я как дракон, понял? дымом выдуваю Ладно, пойдем. Шат, погнали. погнали, погнали. Не боясь, не боясь, не появ.